Друзья, я вас приветствую. Сегодня будем делать первый из способов управления состоянием блазерей. Я его называю «Cascading Value». В принципе, само название говорит за себя. Мы будем использовать внутренний механизм блейзера. Я считаю, что это один из самых простых способов использования вот этого самого «Cascading Value», то есть для управления состоянием какого-либо объекта или приложения в целом. Ну и, в общем, надо понимать, что «Cascading Value» в самом названии «Cascading» имеет влияние на то, что вы можете использовать это как для одного какого-то объекта, так и состояние, то есть для всего приложения в целом. Я покажу на самом простом примере. Мы будем играться с каунтером. Перед тем, как переключиться в Visual Studio, я прошу вас подписаться на канал, оставить комментарий по поводу увиденного. Ну и, в общем-то, пишите письма, как говорится, шлите по ссылке. Переключаемся в Visual Studio поехали. Итак, друзья, я создал приложение из шаблона, которое называется Blazer WebAssembly. В общем-то, здесь ничего такого сверхъестественного, вообще еще ни строчки кода не сделал, только подождал, пока он загрузится. Вот так это работает, сюда можно покликать, сюда можно вернуться. Ну и, собственно говоря, если рисовать проблему, смотрите, я натыкал какое-то количество 16 да, кликов, сделал, перешел на другую страницу, вернулся, и у меня снова аккаунт сбросился, это печалька. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы у меня каунтер сохранялся. Более того, я хочу, чтобы каунтер количество еще писалось здесь. Давайте решать эту проблему постепенно. Для начала давайте определимся, что мы будем делать. Итак, как я говорил, Cascading Menu такой специальный тип компонента. Нам, собственно говоря, его нужно создать. Обычно я его создаю в папке Shared, но теоретически он может быть где угодно. Единственное, что вам референс придется не его сделать. Итак, создадим новый файл, который назовем. Ну, давайте назовем его. Counter state. Я думаю, что нормально. Это будет соответственно reserv. И здесь я напишу Cain Value. Вот мне собственно говоря Visual Studio подсказывает. А здесь я хочу сделать, чтобы у меня был Ну, какой-нибудь Child Контент, наверное. И хочу сделать эту переменную. Давайте по-простому сделаем без каких-либо.. Дополнительных код behind. -ов. Здесь прям я так и создам. Ну, во-первых, это будет э, параметр. Дальше он будет паблик. Ну, конечно же, public. Это будет э, render element. Он может быть, ну, и называться он, конечно же, будет Child Content. То есть я создал обыкновенный компонент, который может внутри себя вмещать, собственно говоря, другие компоненты. И мне нужно сюда передать то значение, которое я буду сюда подключать. Это будет Value, это будет он сам себя. Ну и, в общем-то, как-то вот так-то у меня тут не хватает Ну Но вот как-то вот так это должно выглядеть. То есть это э, то, что будет себе хранить этот компонент. Что он, собственно говоря, дает? Ну, для начала давайте его применим. Для этого нужно пойти в наше главное, э, главное так сказать, файл app.rezer. И вот этот вот самый state э, counter-state натянуть, так сказать, вот, чтобы все приложение было... Э, под его управлением. То есть весь контент, все внутренности, как вы понимаете, теперь под управлением вот это, рендер компонента. то есть Cascading Value будет прокидываться в них, во всех. Так, опять повторюсь, что Cascading Value можно ставить как на компонент, так и на root, как в данном случае я сделал, то есть на самый главный объект. Все компоненты, которые будут использовать этот самый Counter-State они будут получать его именно вот с этого компонента. Ну и, собственно, что дальше мне остается сделать? Но смотрите, все очень просто. Мне нужно сюда как раз добавить тот самый, то самое состояние, то самое свойство, которое я хочу, собственно говоря, менять. И это будет у меня чистое значение. пусть считается count. Пока оставим как есть. И я просто покажу, как мы теперь с этим будем бороться. Допустим, у меня вот... Есть counter. Мне теоретически нужно сюда этот самый state как-то пробросить. И делается на самом деле очень просто. Я могу сказать, что у меня здесь каскаден тот самый параметр, который называется public, называется counter, counter state. И я его сюда получу. Мне visual studio, вернее, мне... Oh. Counter State, давайте вот так Counter State. Здесь мы сделаем очень просто. Мне на самом деле Blazer пробросит его сюда, и я могу сказать, что он мне не равен. Ну, ну, ну ладно, пусть будет так. И теперь я могу вот сюда вместо текущей переменной, ее, кстати, можно удалить, она мне больше не нужна. Соответственно, я могу сказать, что я буду инкрементить вот этот самый counter. -State state, как раз тот самый count, равен, ну давайте вот так сделаем, плюс. И, собственно, здесь мне нужно тоже до него достучаться, counter state count давайте запустим и проверим, что, собственно игра у нас может не работать. Загрузилось приложение, я кликаю, все меняется, как бы проблем нет, Я вышел, я вернулся, мое состояние сохранилось уже хорошо. Теперь давайте поехали дальше. Теперь у меня задача, чтобы в навигации, то есть рядом с каунтером, было показано как раз, какое количество у меня каунтер, собственно говоря, имеет на данный момент. Для этого я могу сделать то же самое. У меня здесь уже есть. Давайте я сюда сделаю тот же самый. Ну, давайте я напишу каскаден параметр public будет на самом деле Можно сделать и protected Ну, не важно. Counter state Соответственно Counter state И также get set Ну, и я скажу, что у меня не равен Ну, потому что dependency injection Отлично работает Теперь, соответственно, я могу вот сюда написать Как раз counter count И... Давайте запустим приложение, посмотрим, что-то здесь не так. Ну, отлично. Я захожу на Counter, нажимаю кликать, а изменения у меня сюда не попадают. Я возвращаюсь на Home, у меня появилась семерочка. Давайте еще раз. Опять, то есть, что-то как бы не до конца. Да? Давайте поправим эту штуку. На самом деле здесь все очень просто. Мне нужно просто сделать так называемый backing field. И просто при обновлении значения... Вот этого аккаунта мне нужно вызывать такую функцию, которая называется State Has Changed. Это как раз внутренний механизм Blazor, который позволит сказать всем компонентам Blazor, что у меня что-то поменялось, ты себя тоже перерисуй. Ну и смотрите, что происходит. У меня одновременно меняется и здесь, и здесь. И это как бы то, чего я собственно и хотел добиться. И это как бы работает вот на ура. То есть вы можете наполнять этот компонент чем угодно, и все компоненты ваши, которые являются рейзерными страницами, в частности наследниками от компонент base, будут получать вот эту вот штуку, которая называется состояние counter -view. Ну и ради, наверное, чистоты эксперимента, то есть мы пропихнули, то есть я пропихнул да, в это главное меню, давайте пропихнем его в FetchData, например, или давайте в Home вот сюда пропихнем, тоже состояние этого самого каунтера, чтобы уж прям совсем убедиться, что это работает. И, собственно, я даже не буду долго этого делать, я сделаю быстро, путем копирования, я ставлю сюда этот компонент, и вот здесь я могу написать, что, допустим, класс, alert, ну, пусть будет success, success, вот. И здесь как раз показать этот самый child content, ой, я не скопировал, что ж вы молчите Конечно, мне нужно его скопировать вот отсюда, вот этот компонент, и, собственно, я как раз это сейчас делаю поспешил, вот. И теперь я могу этот самый counter state count нет counter äh, count показать и собственно глядеть. Давайте запустим, проверим, что это шарится на все возможные шары, если так можно выразиться. Ну, смотрите counter 0, я покликал, переключил на home 5. Ну как видите, все как разно работает. Вот, это на самом деле один из самых простых способов, естественно, вы можете увеличивать количество вот этих самых переменных, свойств, которые будете обрабатывать, и шарить их на другие компоненты, и это, в общем-то, работает из коробки, причем, напоминаю, что это работает способом, который реализован при помощи внутренних механизмов Blazera. используется HES. State has changed, и, собственно говоря, Cascading который делает всех инжект своих, всех своих наследников, всех своих чайлл-контент во все внутренние собственно игры-компоненты, неважно на каком они уровне находятся. Но и частный случай, это вот Cascading параметр в main menu, и, собственно, вот на другой странице такой же параметр, все прекрасно работает. В общем, пользуйтесь. Я с вами на этом прощаюсь. До следующих видео. Там будет, наверное, интересней.